Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как без проблем перекидывать музыку с ПК на iPhone без iTunes, без никакой синхронизации. Итак, в описании под видео я оставлю ссылку на сайт корейского iTunes, как бы. Называется он Tongo. Здесь есть версия под Windows и под Mac. Вы выбираете под свою операционную систему, далее вы качаете установка там очень простая просто выбираете далее, далее, далее на корейском оно установится и на рабочем столе появится два ярлыка нам же понадобится Tongbo Assistant подключаем iPhone к компьютеру закрываем iTunes если он у вас появляется заходим в Tongbo Assistant Здесь вы можете сделать jailbreak, посмотреть на свой экран в реальном режиме, ну то есть онлайн, вот. Ну это, вы там разберетесь в прочих функциях. Нам же понадобится раздел Music. Это музыка, которая сейчас находится у меня на айфоне. Для того, чтобы перекинуть свой трек на iPhone. Вам достаточно просто перетянуть как на флешку или на какой-то Android обычный файл с музыкой сюда в окно. В окно StoneGBoy Assistant. Так, перекидываем. Здесь написано, что пожалуйста не отсоединяйте iPhone. Импортирует. Импортирование прошло успешно. Это означает о том, что трек у меня на iPhone. Это мы можем проверить. Заходим в мой iPhone, музыка и смотрим. Сейчас я найду этот трек, который мне нужен. Вот он. Ну, то есть операция прошла успешно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До свидания.